Привет! Если вы хотите изучить и улучшить внутреннюю перелинковку сайта, с этим вам поможет Netpeak Spider. Для запуска такой проверки достаточно ввести адрес сайта и нажать на кнопку Start. Как только программа закончит сканирование сайта и проанализирует полученные результаты, добавьте страницы из карты сайта через валидатор и из Google Analytics и Search Console через меню добавления URL. Если найдете страницы, которые есть в сайтмэп или сервисах аналитики, но на них не ссылается ни одна внутренняя ссылка, это страницы сироты. Они не получают внутренних ссылок, а значит могут показывать плохие результаты в ранжировании. Перепроверьте, являются ли они важными для вас. Если да, тогда проставьте ссылки на них с других страниц, а если нет, то можете удалить из карты сайта. Также в улучшении внутренней перелинковки поможет основная таблица где вы можете фильтровать и сортировать страницы по количеству входящих или исходящих ссылок. Проверьте еще ошибки на боковой панели. Может, среди них будет те, что говорят о потенциальных проблемах в распределении внутреннего ссылочного веса. Например, страницы со слишком большим количеством ссылок на внешние ресурсы или PageRank перенаправления. Конечно, не все страницы с этими ошибками требуют срочных исправлений. Может быть, вы сделали это умышленно. Но всегда лучше перепроверить. Если хотите более детально изучить отчеты по ссылкам, вы можете выгрузить их в меню экспорта. Перейдите к пункту «Массивные отчеты» и выберите те, что вам нужны. Для проектов на более чем 100 тысяч страниц этот процесс может взять какое-то время. А по завершению вы сможете поделиться файлом с вашим коллегой, может быть программистом или клиентом.